всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом видео я хочу вам показать как закрывать петли при помощи декера вот мы связали с вами какую-то деталь изделия достаем нить из каретки придерживаем ее вот здесь снизу теперь смотрите декером захватили иглу вытащили иглу, чтобы петля перескочила через язычок, теперь толкаем иглу в заднее нерабочее положение, сняли петлю на декер, перевесили на соседнюю иглу, теперь выдвинули эти две петли за язычок, обвили иглу нитью, и протаскиваем ниточку, провязываем эти две петли. Снова декером на себя, от себя перевесили на соседнюю иглу. Вытащили иглу вперед, так чтобы петли соскочили с язычка. Теперь сюда подхватываем нить и протягиваем ее через через эти две петли снова сняли петлю перевешали на соседнюю иглу выдвинули иглу за язычки накинули нить на иглу и провязали эти две петли вот таким образом петли закрываются. Смотрите, я когда ниточку накидываю на иглу, так перевесили, вот этот момент, я накидываю ее налево можно делать слева направо как вам удобно но все движения ваши когда вы накидываете нить должны быть в одну сторону на протяжении всего закрытия так накидываем нить и провязываем смотрите это закрытие точно так же можно делать через колки то есть вот мы выдвинули Сняли нить, перекинули на соседнюю иглу, завели ниточку за колок, выдвинули петли за язычок и через колок ниточку сюда проложили в иголку и провязали. Дальше сняли, перекинули. Через колок начали уводить иглу и тут вот проложили ниточку. Сняли, перекинули. Через колок провязали. Сняли, перекинули. Через колок провязали. Видите, у нас уже полотно висит на колках. Сняли, перекинули. И так до конца закрываем. И последние петельки провязали. эту петлю и смотрите видите все петли у нас висят на колках снимаем и смотрим вот такое получилось закрытие вот это вот через колок вот такой край получается а это без колков и как вы видите здесь есть вероятность того что немного край будет закрыт и стянут на этом у меня все не забывайте подписаться на канал увидимся в новых уроках с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока